Здравия, друзья! На связи правовед Сибирь, Мошкин Владимир. Сегодня я хочу вам дать очень ценную и полезную информацию, которая позволит вам снизить свои расходы по различным госпошлинам. Ну и подскажу вам все статьи, нормы и на что обратить внимание. Самый простой способ, если вы избавиться от поборов Судебных приставов это заключить соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка, на содержание родителей, на содержание родственника инвалида и так далее и тому подобное. То есть просто возьмите и прочитайте семейный кодекс. Он очень маленький и вы там увидите в разделе об алиментах. Купите книжечку семейный кодекс, там рублей 60-50 она стоит. Примерно как Конституция, даже меньше по объему, то есть Российской Федерации, Конституция. <клёх> И э, просто заключаете соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка. Сами его набираете. Вот я вам привожу пример: Город Майкоп, Республика Адыгея, Российской Федерации. Прям просто сами печатаете на белом листке бумаги 17 ноября 2016 года. Мы, гражданин. Лазицкий Станислав Александрович, ну то есть данные человека, не буду их тут озвучивать, ну как бы не тратить время. С одной стороны и гражданка Лазицкая Ольга Сергеевна, с другой стороны, находясь в здравом, имея твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящее соглашение ниже следующем. Мы стороны договорились, что я... Станислав, обязуюсь выплачивать Ольге, начиная с 1 декабря 2016 года ежемесячно алименты в сумме, то есть прописывайте сумму на содержание сына, прописывайте фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, то есть все из свидетельства о рождении делаете, выписывайте по достижению им совершеннолетия.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 и при недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов, заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд с иском об изменении либо расторжении этого соглашения. Статья 808199 105 то есть 99 по 105 Семейного кодекса РФ сторонам, сторонам нотариусам разъяснено, то есть сторонам нотариус разъяснил статьи. То есть возьмите сейчас и прочитайте эти статьи. И вы поймете, что на этом основании вы можете заключать соглашение об алиментах. Расходы по заключению настоящего соглашения оплачивают, ну и прописывается тот, кто оплачивает. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса. Такого-то, по адресу, такому-то. По экземпляру выдается. Тем сторонам, то есть одной и второй. То есть три экземпляра, один у нотариуса и два экземпляра, то есть в каждой стороне по одному. Подписи полностью, фамилия, имя, отчество. Место составления, город и дата. То есть повторяется вот отсюда. Город и дата в конце. Также набираете настоящее соглашение, удостоверено мной. И кем именно удостоверено. Здесь можно оставлять пустое место, либо, то есть, если вы уже знаете нотариуса, просто вписываете. И смотрите, какой здесь момент. То есть, вот зарегистрировано номер записи и взыскано по тарифу 2000 рублей с правовой услугой технической работой. То есть, на самом деле, вас просто развели на деньги на 2000 рублей. Объясняю, почему очень популярно. Существует налоговый кодекс для нотариусов, налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 года, номер 101 фз редакция от 18 июля 2017, налоговый кодекс Российской Федерации, статья 333. Точка 24. Размеры государственной послешлины за совершение нотариальных действий. Налоговый кодекс, часть первая. А, нет, смотрите, также налоговый кодекс, часть первая. Этот э, у нас, получается, должен быть э, налоговый кодекс второй. И смотрим. За удостоверение доверенности. Так, это доверенности. В том числе, распоряжение имуществом. Так. А, вот. За удостоверение соглашения об уплате алиментов 250 рублей. А взяли 2000 рублей. Ну, понятно, там нотариус скажет, что я вам там набрал текст, там за это там еще вы заплатили тысячу с лишним. Ну, сколько стоит набрать одну страницу текста? Ну, решать вам, естественно. То есть я бы просто, я все документы набираю дома, приношу к нотариусу, задача нотариуса просто визировать. То есть поставить штемпель, роспись, проверить дееспособность сторон, паспорта и внести запись в свой журнал. Все, это его работа. Все остальное то, что вы платите, вы просто платите за свое незнание. Ну где разница 2250 рублей, да? Я думаю вам уже это понятно дальше обращаю ваше внимание прочитываем да. за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных конторы должностными лицами органов исполнительной власти органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами российской федерации или законодательными актами субъектов российской федерации на совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается в следующих размерах то есть обращаю ваше внимание что Имеют право нотариуса заверять документы, доверенности, вот такие соглашения и другой перечень услуг. Имеют право не только нотариусы, но правом нотариуса обладают должностные лица органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, то есть администрации различные. Э Уполномоченные, то есть э, руководители э, мест содержания под стражей, гуфсинов там и так далее, тому подобное. Ну то есть с этим разберетесь, почитайте, об этом всем информация, все в открытом доступе. То есть может там глава города вам заверить доверенность там в поселке, если вы живете и так далее. И читаем: за удостоверение доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 200 рублей. Двести рублей а нотариусы берут полторы, две, три тысячи, пять тысяч рублей за нотариальную доверенность. За удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 200 рублей. За удостоверение доверенности выдаваемых в порядке передоверия в случае если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации 200 рублей. За удостоверение договоров об ипотеке, если данное требование установлены законодательством. За удостоверение договора об ипотеке жилого помещения в обеспечении возврата кредита, займа, предоставленного на приобретение или строительство живого дома 200 рублей. В банке сколько денег сдирают за эти операции? Вы просто посмотрите. Сравните, сколько вы заплатили. У вас там десятки, а где-то и сотни тысяч с вас издирают денег. За удостоверение договоров об ипотеке другого недвижимого имущества, за исключением морских и воздушных судов, а также судов внутреннего плавания 0,3% суммы договора, но не более 3000 За удостоверение договора об ипотеке морских и воздушных судов, а также судов внутреннего плавания 0,3%, но не более 30 тысяч. За удостоверение договоров купли-продажи залога доли или части доли в основном капитале общества с ограниченной ответственностью в зависимости от суммы договора. 0,5% от суммы договора, не имеет не тысячи. А включительно 5,000 рублей. Ну, тут от суммы зависит, читайте тоже сами тогда. За удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение... Обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации 0,5% суммы договора, но не менее 300 рублей, не более 20. За достоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть нотариально удостоверены. 500 рублей за достоверение сделки, сделок. За удостоверение договоров купли, требу... уступки требования по договору и жилого помещения, а также по кредитному договору и договору займа обеспеченному жилого помещения. То есть уступка прав требования 300 рублей. За удостоверение учредительных документов, копию учредительных документов организации 500 рублей. За удостоверение учредительных документов. Насколько мне известно, там берут 1,5-2 тысячи. За то, чтобы заверить документы при открытии ООО или ИП. За удостоверение соглашения об уплате алиментов 250 рублей. За удостоверение брачного договора 500 рублей. За удостоверение договора поручительства 0,5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее 200 рублей, не более 20 тысяч рублей. Обращаю внимание, что поручительские все вот эти вещи, они должны быть заверены нотариально. Поэтому все поручители, которые там страдают от банков, они по беспределу от этого страдают, от своего незнания. То, что вы поручитель, не заверено нотариально. Поэтому прямо берете вот эту статью и в суде предъявляете, что нету нотариально заверенного документа о том, что вы являетесь поручителем. За удостоверение соглашения об изменении или расторжении нотариального удостоверенного договора 200 рублей. За удостоверение завещания за принятое принятие закрытого завещания – 100 рублей. За вскрытие конверта с закрытым завещанием оглашение закрытого завещания – 300 рублей. За удостоверение доверенности на право пользования и распоряжения имуществом за исключением имущества, по предусмотренным пунктом 16 настоящего пункта. Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным, братьям и сестрам – 100 рублей. Другим физическим лицам – 500. За удостоверение доверенности на право пользования и распоряжения транспортными средствами детям, в том числе усыновленным, супругам, родителям, полнородным, братьям и сестрам – 250 рублей. То есть, видим, что если вы делаете документы с родственником, то цены меньше. Другим физическим лицам – 400 рублей. За совершение морского протеста – 30 тысяч рублей. За свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой сто рублей. За одну страницу перевода документа. За совершение исполнительной надписи 0,5% взыскиваемой суммы на не более 23 тысяч рублей. За принятие на депозит денежных сумм или ценных бумаг, если такое принятие на депозит обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 0,5 процента принятой денежной суммы или рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее 20 тысяч рублей не более 20 000, а, не менее 20 рублей и не более 20 тысяч рублей за принятие на депозит денежных сумм или ценных бумаг, если такое принятие на депозит обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть, соответственно, если вы депозит в банк ложите Обязательно нотариально регистрируйте. За свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации. На документах и заявлениях за исключением банковских карточек и заявления о регистрации юридических лиц 100 рублей зафиксировать подпись. Соответственно, если вы принесли готовую доверенность, то... Свидетельствовать, засвидетельствовать за подпись 100 рублей. Просто зарегистрировать вашу подпись. А, нет, доверенность у нас вверху. За удостоверение доверенности на совершение сделок 200 рублей. То есть, ну, спутал вместе все. <coughs> То есть, на документах и заявлениях, за исключением банковской карточки и заявления регистрации юридических лиц 100 рублей. То есть, допустим, если вы хотите... Ну, то есть грамотно, очень грамотно там серьезный какой-то документ кому-то отправить, то приходите к нотариусу, он визирует, что подпись именно ваша. То есть в документах, на документах и заявлениях. На банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц каждого лица на каждом документе 200 рублей. За выдачу свидетельства о права наследство по закону и по завещанию. Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным, братьям, сестрам, наследодателям 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей. Другим наследникам 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 миллиона рублей. За принятие мер по охране наследства 600 рублей. За совершение протеста векселя вне платежа за совершение протеста векселя вне платежа, не акцепте и не недакри... датирование акцепта и за удостоверение неоплаты чека 1% неоплаченной суммы, но не более 23 тысячи рублей. Вот этот вопрос надо будет подробнее разобрать, что-то в нем есть тут интересного по поводу векселей. За выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах государственных нотариальных контор, органов исполнительной власти, 100 рублей. То есть к нотариусу можно, я так полагаю, обратиться за выдачей дубликатов документов, хранящихся в делах государственных нотариальных контор и органов исполнительной власти. За совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательно нотариальная форма, 100 рублей. Положение настоящей статьи применяется с учетом положений статьи 333.25. Вот она, 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за совершение нотариальных действий. За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей. За нотариальные действия, совершаемые вне помещения государственной нотариальной конторы, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственная пошлина уплачивается в размере увеличенном в полтора раза. То есть, если э, требуется выезд нотариуса куда-то на место, например, в СИЗО, там, в тюрьму для подписания доверенности, то всего лишь размер увеличивается в полтора раза. В данном случае доверенность это 200 рублей. Полтора раза это будет 300 рублей. То есть 200 рублей это доверенность удостоверить. Если человек, который сидит в тюрьме и на вас выписывает доверенность, то чтобы нотариус выехал, то полтора раза больше просто 300 рублей. При удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, государственная пошлина уплачивается однократно. То есть при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, то есть вы можете указать в одной доверенности несколько лиц, которым вы доверяете, и государственная пошлина уплачивается однократно, то есть один раз, а не три раза, если вы на троих людей написали. При наличии нескольких наследников, в частности наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государственная пошлина уплачивается каждым наследником за выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на основании решения суда о признании ранее выданного свидетельства на а праве на наследство недействительным, государственная пошлина уплачивается в соответствии с порядком, в размерах которого установлены настоящей главой. При этом сумма государственной пошлины, уплаченной за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату в порядке, установленном статьей статье 333.40 настоящего кодекса. По заявлению плательщика государственная пошлина Уплаченное заранее выданное свидетельство подлежит зачету в счет государственной пошлины подлежащей плате за выдачу нового свидетельства в течение одного года со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. В таком же порядке решается вопрос при повторном удостоверении договоров, признанных судом недействительным. При исчислении размера государственной пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке. При исчислении размера государственной пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с пунктами 7-10 настоящего пункта. При исчислении размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство принимается стоимость наследуемой имущества, определенная в соответствии с пунктом 7-10 настоящего пункта. При исчислении размера государственной пошлины за удостоверение сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в основном капитале общества с ограниченной ответственностью, также сделок установочных обязательств по отчуждению доли или части доли в основном капитале общества с ограниченной ответственностью, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже номинальной стоимости доли или части доли. При исчислении размера государственной пошлины за удостоверение... Договоров купли-продажи залога доли или части доли в основном капитале общества с ограниченной ответственностью принимается оценка доли или части доли как предмета залога, указанная сторонами договора залога, но не ниже номинальной стоимости доли, части доли соответственно. По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины может быть представлен документ с указанием инвентаризационной рыночной кадастровой либо иной номинальной стоимости имущества выданные лицами, указанные в пунктах 7.10 настоящего пункта нотариуса и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не, не вправе определять вид стоимости имущества, способ оценки в целях исчисления государственной пошлины и требовать от плательщика представления документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества, способ оценки. В случае предоставления нескольких документов, выданных лицам, указанным в пункте 7.10 настоящего пункта с указанием различной стоимости имущества при исчислении размеров государственной пошлины, принимается наименьшая из указанных стоимости имущества. Оценка стоимости наследованного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества курса Центрального банка Российской Федерации в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте на день открытия наследства. Стоимость транспортных средств может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству РФ, об оценочной деятельности или судебно-экспертными учреждениями органа юстиции. То есть есть судебно-экспертные учреждения органов юстиции. Стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключать договор на проведение оценки согласно законодательству об оценочной деятельности или организациями, органами по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения. Стоимость земельных участков может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключать договор на проведение оценки согласно законодательству РФ об оценочной деятельности или органами, осуществляющими государственные кадастры учет государственную регистрацию права на недвижимое имущество, Стоимость имущества, не предусмотренного пунктом 7.9 настоящего пункта, определяется оценщиками или юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству РФ об оценочной деятельности. Оценка стоимости патента, переходящего по наследству, производится исходя из всех сумм, уплаченных на день смерти наследодателя государственной пошлины за патентование изобретения промышленного образца или полезной модели. В таком же порядке определяется стоимость переходящих по наследству прав на получение патента. Оценка переходящих по наследству имущественных прав производится из стоимости имущества курс НТБ РФ в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, на которые переходят имущественные права на день открытия наследства. Оценка наследственного имущества, находящегося за пределами территории РФ или переходящих на него по наследству имущественных прав определяется исходя из суммы, указанного в оценочном документе, составленном за границей должностными лицами и компетентными органами и применяемым на территории РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Положение настоящей статьи применяется с учетом положений 33335 3 333 38 настоящего кодекса. Вот так, уважаемые друзья. нас, э, пожалуйста, пользуйтесь. Вот этим всем материалом не позволяйте себя распускать на деньги. Уважайте себя, любите себя. Всем, кому нужен полный комплект 11 миллионов документов, базу данных «Консультант Плюс», обращайтесь ко мне в личку. У нас есть доступ ко всей базе «Консультант Плюс». Я вам расскажу, как ее установить себе на компьютер. У вас будет на компьютере круглосуточный, обновленный, несколько раз в неделю обновляется. Пакет «Консультант Плюс» 11 миллионов документов. Все базы данных. Все. Благодарю всех за внимание. Всем здоровья, счастья, успехов. До, скорой, до скорых встреч.